Банде Гурупадо дандам Бхактабинда саманитам Шри Чайтанна Прабху Банде Нитам Нанда Саходитам Си Нанда ਤਨ पाਾਬਨੇ भਵਸਨੇ भ्य ਨ ਨਮਮੁਕੰ करਤ ਵਾਚਾਲ पाਗ ਲ ਹਤ जਤਕ पाਾਤਮਹ बਦ ਪਮਾ ਨਦमाਦਬਿਦਾ ਵਤੂਸਦੇ ਬैਪਿਆਵਕੇਸ Нараяно намаскитта норун чайваноруттамам. Девинсара сватинги басам тату жайо мудире. Шанкхирта не кисна о катупадеше. Шадану дхейям сада паривабакнам авиштудухм тетхас падам сивавиренченутам сараньям бхитати хм бно тобал лभват дисо там банде махапурсуте чарна рвиндам ятпадапалла ванакачанда маниччатая биспуржи токема Сарадхика Майкада Кипам Кроши. Сри Кришна Чайтана Прахунитананда. Шиат Деитагада Алхарасива Садихи. Гоурабхакта Бинда. Кришна Кишна, Кишна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам, Хари, Хари. Азан ломбита бужу Бандеягатприякару, карунабхутару. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Сура-сура-ир-вандито-диббарупам, Бхукти-нча-мукти-нча-дадаси-ниттам, Бхаван-рупен-садан-на-ранам, Гаңға-тарангарамани-а-жата-калапам, Гаури-нирантарабибу-си-топам-бхагам, Нарайоно Приаманонга Мадапахарам, Барано Сипурапоти Бхаджави Хишанатам, Бхаджи Шаджо Бадани, Лакшмини Джасшача Бакшаши, Джасса Стехиде Самбихид, Кришна, कृष्णा कृष्णा हरि हरि हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तितिक्षाबा कोरुन्कारुनिका सूर्हिदाहा सर्वोदय ही नाम आजात शत्रवाहा शांता साधवह साधु भूषना वान कार कहा सुरहिध सर्वद नाम तिथिक शवा कारणनी कहा सुहिध सर्व देही नाम अजात सत्रह शांता सादवा साधु भूषण गौड़िया गोष्ठिपति सल वक्ति शिद्धांत सर्षधति गुषण में Гуди Гуштипати Шичила Бхакти Сиданта, Сарасвати Гасави, Такура Пабхупад сказал, что прекратить арестовать буквально это неправильное положение дел в этом обществе. Это внешний непривлекательный долг Гауди Матха. Гауди Мадху не следует обычным правилам и предписаниям, что делают все другие организации. У Гауди Матха есть некая особенность. И что это за особенность есть у нас? У Гауди Швила Павхупат много раз говорил об этом. Мы, Гудиматха, должны поддерживать Некую особенность. И в чем же это особенность, что мы сарават гуди предны, что мы хотим делать, какая особенность? И вот Чила Прахупад говорит особенность относительно седанта вечера и особенность относительно Сева. Хотя мы знаем, что Сева и седанта они практически не отличны, когда седанта мы знаем, слышим что-то это седанта, а когда мы видим седанту в практической форме, это Зио Это научное определение, это правильная седанта, которую мы знаем в соответствии с нашей с Шарутапантой. Она очень научна. Никто не может Сравниться с Сарасват Гудисиданта вечером, даже в этом, даже на небесах, если мы отправимся на небеса на райские планеты, то там такой Сиданте не найдем, ему не конечно, есть какие-то особенности. Но Сарасват Гудисампада и под руководством Бхахтюна Такура и Прабхупады, они имеют какую то особую, нечто, нечто особое. И Шила Прабхупад говорит, хотя мы знаем, что большинство людей, они мало заинтересованы в том, чтобы совершать Харибаджа, но все же с полным энтузиазмом мы говорим Харикатху. Множество проблем приходят только харикадха, киртаны, мы совершаем все это, но все же, Раз... всякие проблемы возникают, но это не значит, что мы должны все оставить, нет, Шила Прабхупад говорит во всем мире, везде, куда бы мы ни посмотрели, какие-то души, они плачут. Они стремятся узнать об абсолютной истине. Кто знает? В Майпуре, может, мы никого не находим, но кто-то с других мест стремится узнать абсолютную истину. Так много свидетельств. Гуварга правляет такие лилы, как, как вот в виде Садананды с вами. И прочих вощнов они и являются в различных местах. Они ищут путь к вечному абсолюту, к вечному благу. И вот это самая критичная проблема Ис на, на сегодня для всего мира, что они не могут понять, куда и как идти, как кому следовать, как следовать. Каждый говорит про себя, и вот такая запутанность возникает. Без милости это невозможно. Может, тысячи людей могут прийти. Множество людей могут прийти на путь Баджана, но что с этого, но кто может обрести, осознать суть Харибаджана в этом главный вопрос. И вот Чила Прабхупад говорит, кто знает, кто где кто хочет узнать об Абсолютной Истине, стремиться к ней, в какой части мира. И вот мы должны взять к полную Абсолютной Истины и идти здесь и там. Кто-то может принять, кто-то нет. Мы не можем ожидать, что тысячу людей примут наше послание. Харибаджан. Не каждый может совершать. Много раз Пахупат говорил, что кто по-настоящему удачливы. И вот человек Прабхупат говорил, те, кто по-настоящему удачливы. Really по удачливы, они могут совершать Харибаджина, другие люди. Под именем Харибаджина они могут делать что-то иное. И настоящий Харибаджин, он очень редок. И сегодня я говорил, Махараш, он на лекцию, с там проблемы были, оборвалась часто. И вот Махараш все равно говорил, вот суть того, что то, как мы совершаем Харибаджан, мы не можем таким образом совершать. Харибаджан, сложно если вообще можно, если мы не сможем посвятить все всего себя, все, что у нас есть в Кришне, то тогда, то, то есть до этого момента, когда мы не сможем, не будем способны посвятить все, что у нас есть в Кришне, до этого момента мы не сможем совершать Харибаджан. Вот такой кирки, это очень просто петь, но на практике. И вот Шила Бхаттинонтаку вот также. Вот он написал такой прекрасный киртан, что мы чувствуем, слушая его? Шила Бхаттинонтаку говорит очень ясно. Даже я могу сказать, что до сегодняшнего момента никто не говорит так ясно и четко. Но все же мы в... наша удача не столь далека. До не смирения с самопредание Гупты Твиван. Мы находимся под защитой Кришны, никто не может убить нас. не Атманивидан, Гупта Твиван. Гуптативарод, значит, то, что мы примем Кришну как абсолютно. И я полностью уверен, что Кришна защитит нас, и если какие-то внешние проблемы возникают, это только для того, чтобы проверить нас. Кришна посылает различные проблемы в нашу жизнь, чтобы увидеть, сколько смирения и терпения. У нас есть и мы должны принимать то, что благоприятно для Харибаджина и отвергать все, что неблагоприятно. И вот, если мы исполним все вот эти вот слагающие шаганагати, то мы, несомненно, получим ответ от Кришны. Кришна услышит нас, поскольку материя и антиматерия — это нечто противоположное. Мы Материя и антиматерия это нечто противоположное. Д Друг другу Чаттанвасту не может э, что-то об обсуждать с, с чем-то безжизненным, как с этой палкой. Если мы пойдем к Божествам, для нас божества не молчаливы, но для Рагунанданачари, они могут ответить. Мадвенди тоже могут ответить. Почему так? Мы думаем, что эти божества сделаны из, из камня, не общаются с нами, не разговаривают, но мы видели в нашей жизни, и поэтому мы выжили. Такие великие саду, как Шила Бхактипам, Пути Госуа Махарадж, Ваман Гасвая Махарадж, как они кланятся. Божеством я видел в своей жизни, как Шила Ваман Гасвая Махарадж кланялся божеством. Я смотрел, был поблизости, видел, что он, он кланяется так, как будто он говорит с Виграхой, как он кланяется его поведение, его манера. Все говорит о том, что он воспринимает э, в играху Радуи Бихари как кого-то живого, как он разговаривает с ними или как бхакти памут пури с каким чувством они клонились в играхе это не какая-то история это и наша ошибка в том, что мы не можем возвыситься до этого уровня иначе возможность открыта всем для нас, с вами, кто может принять, кто не может, это зависит от нас. Самскар, все приходят на путь, Баджина, кто может принять наставление Гурваги, кто нет, это зависит от... И Гурвага может дать нам наставление, я уже сказал, что все суть нашего баджана зависит от, от одного, как, насколько мы верим в Гуру Вайшнаву. И вот зависит от, от этого. В зависимости от нашей веры в Гуру Вайшнаву мы будем прогрессировать. И вот здесь говорится, Шинива говорит, наша вера, и мы можем умереть без группы если у нас такое чувство до тех пор, пока мы не разовьем огромные, Огромное влечение группы от Падме до тех пор. Может, у нас есть какое-то образование, какая-то власть, богатство, какие-то деньги. Может, мы изучали Веда Веданту, Панишаду и прочее. можем цитировать все это. Вот в нашем обществе можно наблюдать у кого-то хорошая память они помнишь на Изум могут говорить на публике собирать аплодисменты но глупые люди не понимают и вот несколько случаев я могу рассказать во вреда была большая дама спра Организованная Шила Бхакти, да, это Мадва во варендовании. Вот какой-то новый саду, не хочу имя его упоминать, у кого он принял прибежище, не столь важно. И вот когда наша ГУЛАГа ну, спросила у ну, какого-то нового саньяси, попросили что-то сказать о очень прекрасно выступил, сказал прекрасную философию. И тогда наш один из наших гуруваги сказал, смотри, как хорошо говорить. Не хочу упоминать, но так или иначе, вот он был восхищен. И другой Бхат Буги, кому он говорил. Тоже был восхищен. И этот Брат Боги сказал, подождите, подождите. Не спешите судить. Подождите, увидим. Перед тем, как что-то сказать, подождите, посмотрим. Нельзя судить раньше времени, через какое-то время. Прошло полгода или около года, этот Саньяси спал. И, и, вот, и вот, вот один из старших преданных сказал другому старшему преданному, чтобы тут раньше времени не судил саду тот, кто с самого начала до конца и следует единое анугате, одной даре, то он следует Постоянно чему-то одному они скачет э, от, от одного к другому. Сейчас можно наблюдать, но ну, некоторые скачет куда-то, где могут заработать больше славы, но Шилава Вам Махарадж много раз говорил, у нас нет ничего нового. Все, что мы услышали от Гурваги, мы должны говорить об этом. И это зовется бхакти. Если мы создаем что-то новое, это значит, что мы обманщики. И все это будет ложным. Наша вечная вечная философия, наша вечная нас показанная гурага, наш идеализм, все это вечное. Нам не нужно придумывать что-то новое. Если мы это делаем, то значит, что мы обманщики. Что-то придумать что-то новое. Это глупо, то, что показано Шилла Павхупада, и мы должны следовать этому. И вот перед тем, как отправить посланников на Запад, Шилла говорил, говорил Харикатхури со сложенными руками. О, друзья, вы едете на запад, в Европу, а, в Америку, будьте уверены. Люди очень богаты, они очень горды этим, горды своим уровнем развития, технологиями, они могут принять вас или отвергнуть, они могут гордиться своим ложным эго, если вы если вы по посвятили свою жизнь через считание Махапрабху, то вы не должны обижаться, если кто-то оскорбляет вас, или слишком уважает, или высказывает человеческое почтение. Вы должны беспристрастно относиться к этому. Нам нужен Бхагаван. И таким образом Сила дал uh, прекрасные комментарии. И вот он сказал, что если кто-то оскорбляет вас или позитивно принимает, или как-то негативно, мы не должны обижаться. Могут они... Вы должны помнить, что мы посвятили свою жизнь шичитанию, служению Шичитане Ваня. Абсолют, он всегда абсолют. Весь мир может критиковать нас, но что? Весь мир может отвергнуть нас, но что, какое нам до этого дела Мы с, слуги, наше служение, наше харикатха это наивысшее служение Гуа Варге, наше харикатха это не инструмент для сбора какой-то дешевой славы. Почему мы беспокоимся об этом? И вот Бхакти много раз я говорил, Кришна Баджин, если мы хотим совершать Кришна Баджин, мы должны быть очень осторожны. И под именем Хари Баджин, если мы совершаем Нарайна Баджин, это хорошо, но это не так просто. Кришна Баджин возможен только с помощью камагайти камабиджа и огромной любви. Это и любовь должна быть естественная, спонтанная. Она должна течь из нашего сердца в адрес Кришны. Это Притя. Притя а Притя значит... Что значит Притя? Это сильная любовь. Если у нас есть кто-то, кого мы любим в своей жизни, мы должны думать, как что-то сделать хорошее для этого человека, даже в материальном мире. Если мы любим Гупадпадму, мы хотим сделать что-то хорошее для него. Если мы любим Гуварга Силапахупада, Бхактина Такура, мы можем обнаружить, что мы говорим то же самое, что они сказали. И мы должны видеть... Мой очарун ли, если какой-то недостаток в моем очаровании, в моем характере или нет, мы должны понять, поскольку очень сложно сейчас. Это очень сложно. Кто саду, кто не саду? Кто может сказать? Я сегодня говорил, если мы совершаем Кришна Баджан, иногда во время Харикатхи я хочу что-то обсудить, если мы хотим совершать Кришну Баджан Надданадану, Надданадану Кришне Баджан, то есть мы должны физически быть во врендавании, но если физически не можем, то хотя бы вы должны находиться там во врендавании. А если на шум где-то в какой-нибудь Америке, то ничего не получится. Для... Вот это секрет Кришна Баджана. Много раз я говорил, Арадя Бхагаван, Кришна мой поклоняемый объект. И вот если мы разделим и вот эти две вот слова, Враджиша Таная, значит, Враджа Иша Таная, Враджа Иша, значит, Сари Враджа Дама, Надамахарачи его сын, Враджиша Таная, а Пракрита Камадев, если мы хотим совершать Баджа Надан, Надан Кришне, мы вынуждены, э, чтобы наш ум был во Вриндаване. По крайней мере, в уме должны находиться внутри Вриндавана. И мы должны повторять Камагайт, Кама Бидж, Он подобен, э, э, эти мантры, подобные философскому камню, они могут дать нам все. Kama Gatri, Kama Но если мы зло этим, то мы ä, обречены на смерть. В читании говорится, что с помощью Камагатри Камабиджа мы можем поклоняться Кришне. Но это не шутки. И вот в начале всего мы должны понять сварупу Камадева. Перед тем, как поклоняться, Наш поклоняемый объект, мы хотим служить Гуру Махараджу. Но если мы не понимаем свадьбу Гуру Махараджа, как мы можем служить Ему? Если он не видим вне нашего, вне нашего понимания, достижения даже ума, как мы можем поклоняться Ему? И тот объект, который мы... И вот Абракрита, Камадев мы должны понять, есть 24,5 слога, и каждый из этих слогов обозначает, олицетворяет трансцендентное тело Бхагавана с кончиков пальцев, ног до макушки. И вот без, в бесконечных мирах мы не можем найти такого, такого объекта поклонения, как к, к Кришна. Кришна Баджина, это не шутки. И так или иначе, это долгая тема. Но сегодня мы хотим обсудить о моем, моем великому Гуру Падме, великом Гуру Падме его имя. Шила Гурав, Файканас Гасвая Махарадж. И вот по милости Гу... Гуру Варги. И вот я по милости Гурваргии хочу осознать его Сварупу. Наша Гуру Варга, все наши Шикша, Гурувага, Варга, Бхарати Махарадж и все остальные они осознали что-то, они имели с Ним прямое общение. И вот великий бхакти Гурав Файканас Гасаи Махарадж. и вот столь возвышенный, преданный. Он очень редок во всем мире, но кто может понять Его? Спросите весь мир, знают ли они его? Ну, мало кто знает. Или скажут какой-то бестолковый... Это их ответ. Я думаю, они, их общество, которое говорит так, они все бесполезны. И во всем нашем Сасват, Груди обществе, такие великие преданные, с таким глубоким знанием, они очень редки, они подобны каким-то великим историческим персонажам. И мне болит сердце, видя, что во всем мире люди мало знают о таком великом преданном, которого Шила Пахуват принял как своего личного вечного спутника. Тот, кого Горанка Махапрабху принял как своего спутника, но почему они так мало знают, какова причина за этим. И в это мой вопрос. Почему у людей нет представления об этом, и каков же ответ? Это зависть. Эта зависть, она может отправить нас в ад навечно. Мы не сможем выбраться оттуда. И вот это единственный ответ – за, это зависть. Иначе почему наша Гурвага, Великая Гурварга? Почему мы не можем понять их настроение, их важное, великолепие, величие? И почему люди не могут понять это только из-за зависти? Если я я смогу разрушить такую ложную проповедь игру ложной проповеди Все же после этого Бхагаван не сможет найти мое имя в своей, в своей книге Вам хорошо в виду, что Какие-то ложные проповедники, которые своей проповедью приносят одни беспокойства и беспорядки в мире, вот их имен нельзя найти в списке подлинных проповедников, в, в, в, в списке, списке Бхагавана. Вот о вот, таких великих преданных, как Бхакчем Курава и Канцгасва они, к сожалению, не столь известны. Но все же много раз меня приглашали, я был там. Это вот около южной, на границе с Южной Индией, на границе с Арисой Ан Андропрадешем, Ган Ганджам, называется место. Я был там, меня много раз приглашали. Сейчас времени мало и, и не успеваю посещать, но все же раньше Махарадж ездил регулярно. И вот я был очень счастлив быть там, видя божества, которое он установил видя обстановку, в которой он совершил Баджан. Хотя он был великим пандитом, Он был радж пандитом царским священником. Он на службе царя... Ну, какого-то местного царя Барагара. Бара. Барагара. Бара Место называлось. Там родился его отец, дед, они были радж-бандитами, они были этими царскими священниками. И вот на... И вот он был раньше царь Викрамадити, на его собрание приходил, даже Сарасвати Лакшми, настолько могуществен он был и в его, на его собрании было множество великих личностей, и все они, у них были какие-то особенности. И вот другие, другие цари тоже собирали в своем окружении каких-то талантливых людей, философов, певцов, каких-то танцоров и прочих каких выдающихся людей. У Акбара был какой-то певец танцен, он мог петь так, чтобы, чтобы камни плавились. И вот с помощью своего пения он смог, мог плавить камни. Когда он пел даже деревья, высохшие деревья, они расцветали. И он пел ну, что-то в стиле Васантараги. И вот с помощью этой песни, здесь засохшие деревья, они вновь зеленили и расцветали. Но ну, кто поверит этому? И вот такая сила в индийской санскритской культуре очень такая могущественная и научная. И вот царь, когда он был очень малым, да. вот этот ваканс Махарач, когда он еще был ребенком, царь заметил его, увидел, насколько он разумен и царь. устраивал дебат, дебаты в школах, в колледжах. Они like обсуждали какие-то дебаты, устраивали на какие-то темы. И вот, когда мы обсуждали что-то, И вот ну, в процессе этих дебатов выяснялось, кто есть кто. И вот даже великие бандиты, их нельзя было сравнить с этим. Вот с этим мальчиком 16 лет. Его звали Радха. И вот его отец, дед, прадед, они все вот работали этими царскими священниками, очень известны были, очень талантливы. И вот он закончил свое образование там, в, в, том, этом, в том городе, где жил и родился. Английский он тоже изучал, но английский ему не нравился, поскольку Английский был очень ненаучен. Нет, не, нет никакого порядка в произношении. Как на санскрите, все там упорядочено, красиво, четко, ясно, без всяких э, вторых вариантов. На Каждый звук определенное положение языка, она, определенная буква, определенный э, э, э, звук да, на, на, на английском пишется одно, говорится второе, думается третье. еще много этих вариантов написания и произношения. Тот же Бак базар, например. И базара сказать, и Бак базар. И еще там букву H добавить на двух местах, то тоже будет как бы не так плохо. В общем, в английском он разочаровался. Он говорил на ну, санскрите, причем на таком простом санскрите, что даже люди плохо знали а санскрит, они все равно понимали. И так или иначе, он был очень разумен, очень чистен. и вот Однажды, он сказал одному, ну, в общем, какой-то этот да, строитель, на работал, что-то строил там, и вот он сказал ему, он был молод достаточно, сказал, что это неправильно строит, вот как бы построить, и потом все тут растрескается, Строитель сказал, что вот знаете о строительстве, да, занимайтесь своим санскритом и не листья в чужие дела. Ну, естественно, не послушал, но после того, как вот это все закончили строить через это шесть 6-8 месяцев это здание треснуло. Этот инженер подумал, что он, да... Правильно он сказал. Я еще пойду спрашиваю, почему откуда вы узнали, что вы ничего не знаете о строительстве вообще, откуда вы знали, что знание, здание треснет. А тут сказал, это же просто здравый смысл, вы тут построили ваше здание. На берегу реки река всегда, ну, там земля опадает, это, ну, опускается, и, и, и поэтому это было логично, что с зданием что-то случится вскоре. Барти Маш тоже как бы инженером не был, но был очень разумен и рисовал великолепные планы, вот всю архитектуру. И вот все вот эти наши матхи, матхи читания Годи Матха, они построены по проектам Шрила Бхагавагин. Барати Махра, мог уместить в малое место все, что нужно. Естественно, они очень разумные, как буквально Господь дал им разум. И вот он был великим пандитом. И вот он думал иногда, он хотел, ну, хотел практиковать тантру однажды. Другой радж э, с другой страны. И он... Они отправились э, в крематуре. Но сейчас как бы... Ну, в то время крематории были такие, что там надо очень э, осторожно быть всякие там привидения, очень нечистые. И вот они пошли в деревенскую крематуру. Ничего там не было, только шакалы вокруг ходили и вот они пошли взяли какого-то мертвеца сели на его грудь и начали медитировать. Начали повторять свои мантры. Было еще но в новолунии ничего не видно было, а, Мавасе. И в процессе повторения мантры эти мертвецы начали поднимать руки. И другой пандит, ну, ну, рядом с ним, который был, испугался и убежал, видеть на Махарадж. Он сказал, с, ну, как сказать, он перекрикнул, чтобы это нет, alles. но нет, <BroadDIT> <flawed> <in Grass> не мешали ему. И вот он спросил, <cuận> что ему надо, тот сказал, что хочет достичь успеха во всей этой тантре. Те LIKE благословили его. И с тех пор он в то время, но не как бы Вайшнавы изначально, но в то время являли. Такую лилу, как история, как случай со Щилой Саданандой с вами, вроде как был вечный спутник, но почему он изучал буддизм и прочую апоститанду, ну, потому что была такая лила, или как Щила Бхакти Веласьки, когда он приехал к Шили Павкопаде, первые дни он не мог понять, что он говорит, как, он говорит, как будто он один саду и никаких саду больше нет. Но потом он понял, что заблуждался. То есть, в первые дни он не смог, сложно ему было, не мог ничего а, пон понять. Решил уже уезжать, на его друг с, его, с той же самой деревни попросил его. Моя просьба к вам, мой друг. И я хочу вашего благо лучше. Если вы еще несколько дней послушаете, ну, куда спешите? вы на месяц отпуска взяли, а через три дня уже назад уезжаете. Как можете так быстро принять решение? Моя просьба к вам находитесь больше несколько дней. Харикатхана самосияющая, самопроявляющаяся, поэтому. Продолжайте слушать его. Через несколько дней слушания он осознал, что да, он говорит об абсолютной истине. И все правильно, им не нужно принять прибежище у этого великого саду, который говорит об абсолютной истине. И вот мы даже слушали насчет Виграхапратишки. Если кто-то хочет установить божество, нужно... ну вот есть Манта определенные произносить. Там очень много мантр, но Лаиканас Махараш, он все эти мантры наизусть помнил. В процессе установки пожалуйста, никогда не смотрел какие-то книги, он все по... по... по... помнил наизусть, поэтому еще. еще попросили какого-то другого пандита следить за ним, чтобы он все правильно произносил. И действительно, за все время, пока эти виграх происходили, ни разу он не находил никаких ошибок. Я Канаса эти мантры всегда правильно по памяти произносил. И вот царь посылал все значимые. И вот царь, в общем, по посылал ему какие-то ценности, какие-то ценные вещи. Но правило такое, что-то нам пришло, особенно из-за избытки, то не надо это все хранить, нужно раздать другим. И вот естественно, что. И вот... Царь раздавал все ценности между своими этими, э, э, свит, свитой прислугой, ну все, вот, с этим, этим окружением, бандитами и прочими. Когда uh, ну, кто-то давал ему uh, несколько uh, комплектов одежды, yeah. тот не брал и сказал, мне трех достаточно, uh -huh. одну носить, другую стирать. Uh -huh. Третья прозапаса была, и больше не нужно. Uh -huh. Раньше он был преданным Суре Бхагавана, uh -huh. Бога uh -huh. Солнца. И вот мы знаем, что Бог Солнца, Он практически на район, поскольку относительно Вибути, если мы в Гите, и вот. и вот Бхагаван говорит, что среди этих небесных тел он солнце, но все же и, и разница есть между этим Богом Солнца и Бхагаваном совершают панчо-пасану, вот поклоняются вот этим выше перечисленным, этим... они поклоняются пятью, пяти пяти божествам Вишну, Шанкава, Доги, Кали, Сурига вот этим пяти. Те, кто совершает панчо-пасак, иногда они думают, что они Вишна, и заявляют о себе так. Говорят, что мы вайшнавы, мы тут смотрите, тело киносим, но не, не вайшнавы, вообще не вачнава. Те, кто глупые люди, могут подумать так. Наш Махарадж поклонился Сурядеву ну, и Буте Бога Солнца. И вот если Махарадж не может не мог видеть. Ну, вот если он не видел солнца один день и, и Богу солнце вот, не понял, то он не, не, не принимал ни капли воды от солнца, солнца точнее, вот, если солнца не было или тучи какие-то, он не, не ел, если, если солнце не выходило в течение дня, то постился, если в течение нескольких дней он тоже постился, он вот, был очень строг. Даже ни капли воды не пил. Однажды так случилось, что он был во Вриндауне, но в то время денег было недостаточно, они ну, ездили этим общим классом, а иногда пешком но в то время была какая-то удовлетворенность. Хотя было недостаток денег, но была какая-то внутренняя радость. Сейчас денег избыток, но такой удовлетворенности, к сожалению, нет. И вот так или иначе он поддерживал свое тело, жил очень простой жизнью. Я тоже хочу жить так же просто, как и он. И вот Махарадж. И так доехал до Дели, надо было еще до Матхуры доехать. И вот когда он пересаживался, не было. Ну, проблема. А, ну то не было солнца. Вот солнца не было, не мог он солнце увидеть, поэтому он ни капли воды не пил. И вот когда сел в, в, этот, в электричку до Матхуры, Сел, начал совершать баджан. Тут старый человек с э, корзиной фруктов попросил его помочь. Тот помог ему. Сделал эту корзину, затащил в поезд и смотрит. Человека нет уже. Но в то время, не, не было так сухо народу, как сейчас, что битком, как селедки в бочке, набито там было. Но ну, в то время по-свободнее было, можно было даже сидеть ехать э в, в электричке. И вот он, когда эту корзину <с Miguel> поставил, ну, помог и заточить в электричку, а человека нету. Он потом открыл корзины смотрят ну, какие-то свежие фрукты, ну, причем не сезонные совершенно фрукты. Но это крайне необычно, особенно в то время. И вот он понял, что это что-то не так. Это сам Бог Солнца пришел, чтобы помочь ему, он видел. Вот позднее он увидел вот это Солнце, но есть ничего было, вот он подумал так, и, и то тем временем э, так проявилась эта казина фруктов макаржа, было очень неудобно, крайне неудобно. И с тех пор он решил не следовать такому обету, что не есть, пока не увидят Солнце, что из-за этого ну, столько неудобств привести. При... Из-за своего обета столько неудобств принести своему Иштадеву поклоняемому Господу, что он сам принес целую корзину фруктов для него. Но он в итоге эти фрукты ни одного не съел, а раздал каким-то саду во принадлежа. И таким образом он узнал он, от какого-то осаду, что Гуранга Махапрабху явился в Навадимдаме, и там великие преданные, как Шила Прабхупад, Бхагни Сиданта Сарасвати, вот он захотел получить даршин эту осаду, собрался и решил ехать. Вот он совершал какой-то баджан, но не чувствовал удовлетворенности. Он увидел фотографию Чилы Пабхупада, Бхакти Сиданте Сарасвати. Как я увидел фотографию Чилы Бхакти Прамода Придев Госуэ Махараджа и понял, что он мой курдак. И Вайканад Госуэ Махараджа также увидел фотографию силы паппады понял что это его голову узнал ну, где он находится и вот, ну, узнал суд воды перешл я ехать И, в общем, он приехал в такое время, когда собиралась начаться гора Мадал Парикрама. Ну, условно, много народу было. В общем, много народу приехало. Люди спали, где попало. Ну, в общем, везде, ну, как на празднике бывает, везде спали, где. Я. Наступить некуда было, и вот он решил никого не беспокоить, люди там отдыхают. Пошел, смотрите, хотя он царский священник, но смотрите, на его смирение. не стал никого беспокоить, пошел, нашел какое-то дерево, джек джекфрута. И решил там, там поспать, чтобы никого не беспокоить. И вот он вещи свои положил и уснул. И вот начал служить Харикатху, Силы Чилы был восхищен, что такая Харикатха, подобна огню, как я, как мне поклониться ему. Столько людей вокруг, но подожду. Вот парикрамм закончится. И вот начал совершать парикраму со всеми. Ну, ну, всех там кормили по садам, как бы проблем не было никаких. И вот он находился всеми, за кертоном, из-за всей этой процессии, парикам и в итоге, ну, ну, этот, дважды вареный рис, ну, не был, не ел, ну, ну, как бы никто не ест. И вот он думал, что же делать, такой рис, как бы, ну, ну ну, эти браманы, этот, отопчил этот, не рис едят. И вот он думал, что делает в общем, купил печенье какие-то, замочил их в воде, ну, ел это. сейчас в печеньях все ну, вот, смотреть, там, часто всякие. Часто всякие там не вегетарианские составляющие надо смотреть внимательно на то, что едим. Махараш никогда печенье заводские не ест. В то время ситуация получше была, вегетарианские были печенья. Ну такие простые, как сказать, нет. никто там химии не пихал в них. И однажды он <coughs> пошел на парикраму Гондрум Двипа, вот по случайно оказался в одной лодке с Чили Павхупадой Бхактистан Десарасвати. И вот Вайкана Смахарачи, этот Джалешва, Арадхан привык жевать пан из листья бителя, и вот он жевал, взял пан, положил в рот, начал жевать, потом плюнул в Сарасвати, в реку Сарасвати, и Чила Пархупат увидел это, посмотрел на него, что ты делаешь, мы уважаем эту реку Сарасвати, как Гангу. Мы не можем оскорблять ее. Это пляжнюю. кто в Кане неудобно стало, извинился. Сила Прабхупа сказал так, что он почувствовал что-то в своем сердце, и взял эту коровку с билетелем. Я выкинул Ганго и сказал, с сегодняшнего дня, я... я никогда не буду жевать этот бити. Сила Прабхупат был очень доволен этим поступком. Сила Прабхупат тут антарьями, он, он... гуру в сердце, и вот он принял обед из-за того, что скрабил Сарасвати таким действием и без неосознанного он как бы первый раз приехал, не знал, что это сослать, и решил с сегодняшнего дня я никогда не буду жевать битель. После того, как парикрама закончилась, он хотел получить харинам Дикшу от лотосных стоп силы Прабхупады. И вот он начал просить, чтобы получить посвящение, после этого он получил Харинам Дикшу. И Сила Прохопат понял, что он необычный человек. Он великий пандит. И получив Харинамадикшу, он начал проповедовать в различных местах Арисы в Гаджаме. Это очень критическое место, где эти смарты ходят с этим кинжалами, не дай Бог, не то скажите, там, зарежет. И, и вот начали возмущаться, что там Брахман, раджи как бы посмели принять, э, э, не то что там, разговаривать даже с этими браманами, не то что там посвящение принимать. И вот он начал объяснять им, что если Дайва шамана одобрена в Махабарати, в Апанишадах, в Баго там везде. Где, где нет, как Джавал Сатякам. Гаутам Ямуни спросил. И вот он пришел к Гаутам и сказал, я хочу изучать Веды под вашим руководством. Ну, не он, а какой-то мальчик, то спросил, кто твой отец, мать, кто сказал, я не знаю о матери, отца. Я пойду, спрошу матери. Мать сказала, что я служила где-то всем бааманам и остальным. Так или иначе забеременела тобой совсем не знаю от кого. Поэтому не могу сказать, кто твой отец. И вот этот мальчик пошел к, к на собрание этого риши. Среди всех его учеников он сказал... То, что услышал от матери, что я не знаю, кто отец моего матери, мать, я а родила мне, неизвестно от кого. И все дети начали смеяться. И Татариша сказал, не смейтесь, ты Браман. Ты, несомненно, Браман. Я говорю, в этом иначе как ты посмел сказать правду. Без, всяких, без всякого страха. Браман, они качество они говорят, всегда говорят и правду. А шудры постоянно что-то скрывают. <coughs> И вот они не боятся. И вот в Панишадрах говорится <coughs> Только такое абсолютную правдивость и качество можно найти только в браманах, а другие не способны на это. И вот если ты смог сказать это перед всеми, я полностью верю что ты браман, и поэтому я дам тебе посвящение. И вот Вайканас Махараш начал объяснять, приводить примы из упанишады, из веды, из багавата, из махабра, бараты, все пандиты они уже не были ничего, не были что ответить на и, yeah. и, и вот он начал проповедовать и за пару лет И Сила Прабхупад дал ему Хотя обычно Сила Прабхупад ждал долгое время, несколько лет перед тем, когда Дикшу в э, шафановую одежду он смотрел на характер, на поведение, на этикет. Но. Относительно... Uh, uh, uh, uh. Ну, было, ну, было несколько uh, <ау> исключений, как Бон Махараш, Гасвай Махараш. получили uh, с, uh, посвящение очень быстро Арани uh, Махараш. Он внешне был необразован, но... Сила Прохопаду Ламасу Несу спросил, какое служение может совершать, тот -то сказал, что может проповедовать, но в внешнем он необразованный. Но когда он говорил в каком-то университете, люди, профессора были восхищены, спросили, по какой теме он защитил свою докторскую. наш Винодда, Кешах Он говорит, Шила он такой настолько могуществен, Шила настолько могуществен, что он может вложить силу в сердце даже такого внешне необразованного человека. Это зависит от нашего самопредания. Шила Прохопат может сделать все. Даже Шила может дать силу мне я знаю, никто не может, может подумать об этом, но Шилы Прабхупад может дать мне силу, я могу сказать то, что он хочет. Я верю в могущество Шилы Прабхупады по его милости. Возможно, все. И вот он начал проповедовать. Но Махарадж говорил, если люди любят вас, принимают Вашу Харикатху. Если вы... Другие, другие какие-то люди будут гневаться на Вас, если кто-то спросит, зачем они гневаются, что у Вас деньги взял или дикю кому-то дал. Нет. Люди не могут ничего сказать. Единственная причина то, что они завидуют чьей-то славе, и поэтому вот люди завидуют, гниваются. И вот Вайканас Гасвай Махарадж, он был объектом нападок многих. Естественно, Вайканас Гасвай Махарадж стал объектом нападок. Из чего пропадал Мусанья свое имя, дал Вайканас Гасвай Махарадж. Бхакти Гора, Вайканас Гасвай Махарадж. Он начал проповедовать, и все другие эти м, деревенские люди и прочие они очень разгневались, решили его убить Мы за того, что он слишком могуществен, слишком знающий, чтобы прикатить его Харикатху. Особенно он еще говорил об абсолютной истине, и вот решили его убить, и вот было какое-то собрание, и там какой-то Заминдар, местный землевладелец. Он и другие бандиты, они начали какую-то конспирацию, сделали а Асану грязная, но осквернили как-то ее, что сегодня Сернасана бы ни слова не смог сказать, но какими-то тандаистскими мантами, черной магией как-то все это осквернили, пригласили. Вайканас Махараджа, что вот садитесь, говорите свои лекции, мы послушаем. Тот пришел с Он вспомнил Шилу Павхупаду. Мой Гуру Махарадж говорил, если а, вспомните Шилу Павхупаду, Гуру Дева, то все проблемы, они уйдут. Вот он говорил, если кто-то выступает против тебя, пытается как-то навредить, то достаточно вспомнить силу Павхупаду. Нарисим хадева и Гурадева, и все это исчезнет. И вот Махараш на эту ясасану, и эти сумасшедшие. И люди, которые как-то всю эту конспирацию задумали, оскорнили все, что можно оскорнить. Они засмеялись, он, давай, пускай. И замедар тоже был там. Он вот, кучу денег на, на, на, на все это безобразие. Можно наблюдать, даже на пути баджина некоторые занимаются черной магией, чтобы кому-то помешать или навредить. Но мы как бы это презираем на такое, такие, э, такое поведение. И вот Махарадж, он вспомнил Силу Брахопаду, на эту асану и в течение двух часов говорил великолепную Харикатху на санскрите и говорил о суждении о Годи Сиддантовичаре. И эти люди смотрели друг на друга, что случилось, что, где, как он, почему, почему до сих пор говорит, его язык должен застыть. Но что случилось. И вот после того, как собрание закончилось, этот землевладелец и все эти конспира конспираторы, они пали к его стопам и просили, попросили прощения за свою, эти, э, за свою конспирацию. И вот э, за свои эти, каких зло злодеяния. И однажды так называемый тантрик в одежде преданного раздавал сл сладости всем. Махарадж сказал, не есть их почему? Почему что что что, что, что проблема? Думала, сладости раздает, почему не есть? Но сказал, что это не сладости, как не сладости? Сладости я не могу вам доказать. И вот махарадж взял священный шнур, прикоснулся. И эти сладости стали кровь вернуть этим мясом. И вот сказал, смотрите, что под видом сладости, видите, он был очень могуществен. И среди нашей гурварги он величайший. Однажды они были не столь богаты, жили на, на, на царскую зарплату, в смысле зарплату от царя, и вот продавали овощи на рынке, и вот эту урожай весь. И однажды возвращались назад, там был вечер, какой-то циклон собирался. Куда же идти? Он спросил одного этого. Магазин какой-то зашел, спросил, где переночевать тут циклон. ну, тот сказал, что тут деревня, ничего нет, вот там здание пустое, идет туда. Там ночуй. Тот спросил еще раз, можно переночевать, никто не будет возмущаться, он сказал, что никто там не живет давно, поэтому живи не беспокойся. И вот он там зашел, там прибрался, расстелил подстилку. Ну, махараш же со своими вещами путешествует. И когда вечер... Кончился ночь, начался, он почувствовал, что какое-то э, привидение там бесится. И Макрас спросил, кто ты? Я тут. Брама, дайта, я Браман. Когда же ты умрешь? А, ну, в общем, Браман случай, случайно умер, такой не своей смертью, и поэтому э, душа его приняла. в Могущественного приведения, не какие то слабые приведения, такое могущественное, там, браманское, такой этот, браманский призрак. И вот в итоге он пришел к Махараджа, Махарадж сидел на санитуте, Сказал, что убьет его, макро спрашивай, за что что я тебе сделал? Тут Многих убил, я тебя убью, у меня работа. Так и не сказал зачем и почему. Я сказал, подожди, я благо могу принести. Какое благо? Могу тебя освободить с этого плачевного положения. Как ты можешь? Да я могу. Я из бааманской семьи. В каждой кадыше я пощусь без воды, и всю ночь я 5... не сплю, ставлю на свое тело пять ламп, две на колени, две на плечи, одну на голову, и все эти лампы горят на моем теле. Я повторяю Брама гайтере всю ночь. И вот таким образом я повторяю, Брамагайтри. если хочешь, я освобожу тебя, как ты сможешь меня освободить, да. Я хочу видеть твое могущество, ну подходи. Махар взял воду Ганги и с этим обернул священничную вокруг пальцы, произнес мантры. Простил, как его зовут, раньше звали тот. Сказал, я хочу предложить плоды одного кадыша, совершенного кадыша. Я хочу предложить ему и освободить его. И тут раздался звук, и этот э -э призрак он исчез. Это Вайканасгасама, мы очень слабее. Я сын Вайканас Госуда Махараджи, один призрак в Дели. был, был на месте вот, на восточном Кайлаше. Вот там была какая-то девочка, 12-летняя. С 12 лет, в общем, как-то это приведение засловнее ее. В возрасте 22 Махараш ее освободил, вот они пытались как-то ее спасти. Отец, э, в смысле, это, отца убил, там еще кого-то. Потом они меня встретили, тут этот Наташ я попросил им помочь. Ну, в общем, Махараш пом помог, выгнал этого привидения. Этот призрак меня хотел убить тоже, но сказал, давай попробуем, кто кого, в так <смех> Махарадж <-ш> выгнал этого <смех> привидения. И вот я, И мы должны следовать Гурваге. если мы следуем чему-то, я думаю, то что-то... Гуру, бол, сила Гуру, это главное, я не делаю, Гурдев делает с помощью меня, моими руками. Гурдев находится в моем сердце, сила силой делает. Мы должны видеть так наше Гурварга, что говорит о нашей Гурварге. Любое количество философии и лекций недостаточно, чтобы прославить его, как наш Бхакти Рапшак Чударде, Госвей Махарадж, Кеша, Госвей Махарадж, Бхакти Памут Пуридев, Госвей Махарадж. Они велики. И у нас нет достаточного количества слов, чтобы должным образом прославить их. И то служение, как, какое совершал Махарадж. И вот Махарадж служил преданным. Если какие-то преданные приходили, И вот он сам готовил и предлагал Всю Бхагавану. И вот он готовил для Кришны сам самостоятельно. И если какие-то предные мимо проезжали, мимо Бхамапула, на каком-то поезде, но узнавал об этом ночью. Ну, ну, в смысле, рано утром вставал, готовил все, и э, ушел к поезду и угощал преданных, если кто-нибудь, как Шиламадрога самых раз, и ехал с кем-то, если там было пять человек или больше, он, э, э, ну, он все много, много готовил, много приносил, что-нибудь. Даже не, не могли съесть, раздавали кому-то. А когда кто-то мимо проезжал и не сообщал ему, он очень а, гневался на это. Почему вы проезжали мимо и не сообщили? Почему бы не дали мне возможность послужить вам? Махарджа. Я не могу сказать, это невозможно. Мы должны чувствовать сердцем. Махарадж мог запросто э, э, построить множество храмов и принять множество учеников, но он никогда не стремился к этому. Есть несколько э, учеников, которые получили только харидам от него, Он никогда не хотел встать губу. Он построил храм в деревне Кишур Кишире. Я был там, кланялся ему. И вот я видел эти божества и эти божества. Их имя говорит о настроении Шилы Вайканас Махараджи. Глупые люди не могут понять, только мудрые люди. Видя например, и его, и, и, и, и имя его божественного вот, И вот видя имена божества, которым поклоняется тот или иной вашнав, можно понять настроение Баджина этого конкретного вашнава. И вот видя божества, можно понять и, и, и, и божества их имена можно понять настроение Баджана э, Махараджи Кишор Кишори И вот ведь э, он вечный спутник радагавиндаджи Джи, Гуранги Махапрабху. Мы можем легко понять, иначе... И вот терм, перед тем, как оставить тело, он он предсказал множество вещей, которые вскоре исполнились. Он даже не хотел никому давать дикшу. Он послал к вай пав пури гасэ махарджу. Другой преданный Нитянанды Прабу. Вот в явлении бхакти вай в пури Махараджи я об этом более подробно расскажу, а на сегодня конец. Все слава Ему. Мы молимся блодным стопам, чтобы мы развили такое огромное желание совершать Харибаджан. Если мы совершаем Харибаджан всем сердцем, то это называется Харибаджан. И вот я забыл объяснить первую слуху. И все качества можно найти полностью. Shaantaha mm -hmm. and Sadava Sadhu Ghushanaha. the <coughs> So official Biavi coming now, twenty six. After that I'm going to go sign